Друзья, всем привет! Сегодня будем говорить немножко про логирование. Наверняка вы используете э, логер и логирование в своих проектах. И надо сказать, что это достаточно важная часть. Если вы используете микросервисную архитектуру, то такого понятия, как логирование, выливается в мониторинг. И вот эти вот самые логи вам просто очень сильно упростят жизнь, когда вы начнете собирать со всех проектов правильную информацию в правильном формате, Удобную для чтения, удобную для фильтрации, например, в Elasticsearch или другом, другом какой-нибудь мониторинговой системе, которая собирает метрики. Собственно говоря, давайте, давайте к делу. Прежде чем начать, я бы провести хотел бы, небольшой экскурс, так сказать, в документацию. Я не буду вдаваться в подробности, вы сами умеете читать. Собственно говоря, речь о чем? Microsoft подготовил достаточно большой объем информации. Это говорит о том, что возможности по логированию достаточно большие. Возможности управлять ими, возможности конфигурировать, возможности ну, реально действительно много. Я буду говорить про некоторые вещи, которые, собственно говоря, ссылки на эти штуки я скину в описании. В общем, можете посмотреть. Одна из таких вещей Event ID, структура, которую мы будем использовать. Ну и дальше. Я приготовил небольшой проект, который на самом деле сделан из пустого э, э, проекта, то есть из шаблона. Я также, как и раньше, добавил контроллер. Я добавил маппинг. Собственно говоря, я добавил один сам контроллер, который называется Home Controller. Я сделал э, запуск. Э, с индекса, то есть вот эта страничка по умолчанию всегда будет открываться. Ну и, как вы видите, я написал некоторый код, который, собственно говоря, делает следующее. Во-первых, влогер подгружается, влогер выдается, выдается, записывается сообщение, что вызвана страница Яндекс. Дальше. У меня есть случайный генератор чисел от 0 до 5, собственно говоря, от 0 до 5, чтобы можно было получить вот этот вот экзепшн. Это всего лишь я сделал для того, чтобы показать. Конечно же, так делать не нужно. Ну и, собственно говоря, в зависимости от того, какой результат деления сотни на тот полученный int из этого случайного, мы выводим информацию в логер. Мы будем смотреть сегодня в консоль в основном. Даже вот это вот у нас нам не нужно. Вот. И, или если exception, то я выдаю месседж вот этот exception. Давайте покажу, как это работает. Ну вот, у меня запустился сайт, мне, собственно говоря, единственное, что нужно сделать, это нажать, давайте я его сделаю поменьше, даже вот так вот, а консоль положу вот сюда. Ну и единственное, что мне остается нажимать э, некоторое количество раз, ну, смотрите, него нет, смотрите, попалось. Ну и, в общем, как вы видите, это работает, я вижу, что у меня есть какое-то логирование. Но суть сводится к тому, что это на самом деле не предел мечтания, я пытаюсь объяснить почему. Смотрите, допустим, у вас э, э, не так. Смотрите, существует несколько уровней логирования, да, то есть э, они есть несколько типа, неск несколько типов есть, их можно использовать в разных уровнях. Например, о чем я говорю. Есть лог info это информация, лог да? error это exception. Суть сводится к тому, что вы можете в дебаге какие-то лог information выводить, а, допустим, вне в дебаге вообще их не показывать, хотя уровень логирования будет вас information Возможно, сейчас непонятно, о чем я говорю, но давайте обо всем по порядку. Для начала я, наверное, вам покажу, как я это делаю я, а потом покажу, какие в этом плюсы, а потом вы решите, нужно ли вам это или нет. Ну, как вы понимаете, любая написанная строчка кода требует время, и тут уже, собственно говоря, решать вам, насколько вам это будет полезно или, собственно говоря, нет. Ну, и давайте для начала я создам новую папку, которую называют логинг. ну, лучше, конечно, по-английски, логинг. Вот так вот. И первым делом в этой папке я создам логер, э, допустим, ай, нет, давайте так вот назову. Э, event лог, э, ID Helper. Helper, да, пусть будет Helper. Э, собственно, у меня это должен быть статичный класс. И, э, наверное, ну, давайте по порядку я буду так, создавать private uh, redongi. Ну, Во-первых, static редонги. И это будет у меня event ID. Тот самый, что я в начале, о котором я говорил. И, в общем-то, это будет new структура event ID, у которой внутри будет описано. Так, я название не сказал. Итак, э, с названиями. Да, у меня на данный момент э, есть э, информация о том, что запущен э, метод индекс и какая-то информация по логированию деления на ой, сотни, делений на какую-то цифру. Да, поэтому у меня их будет два. Давайте. Request, я назову индекс ID. Я вот так вот копирую. Вот сюда втыкаю без ID, а вот сюда втыкаю собственно говоря идентификатор. Ну, если посмотреть ID, то это идентификатор, который, собственно говоря, по которому четко и точно можно будет определить, какое событие в каком месте было выстрелило. А, выстрел... Ну, короче, выстрелило. Вот. В микросервисной архитектуре я перед номером добавляю там, идентификатор. Порта, на котором работает, например, 3.3.3, ну а дальше 0.0.1. Ну, в данном варианте я буду использовать такую нумерацию, пусть там 9001, это request вот такой вот. Ну и теперь мне нужно сделать ивент, давайте я назову правильно, вот так вот, и, соответственно, файл перемену, очень красиво. И теперь мне нужно второе событие, которое будет называться... Э divide number, какой-нибудь id, и я его вот таким вот образом назову, но он у меня уже будет называться, Но ну, если, допустим, 9000 относится к HTTP, то есть контроллером, реквестом, то здесь будет, допустим, 9500, ну, 700, не важно. Вот, то есть я точно знаю, от какого уровня это будет плясать и все такое. Другими словами, получается, что у меня есть какой-то хелпер, которому предопределены какие-то ивенты. Дальше. Следующее, что я делаю, я создаю э, static класс. Ну, давайте его назову, как обычно, event log, который, собственно говоря, будет э, основой. Да? То есть я буду его вот здесь вот в контроллере писать вот таким способе э, event log. Он мне просит логинг. Вот. и здесь я буду писать какой-то метод в данном случае request а, index. Ну, в общем, вот, вот такого вот, чтобы, да, и для того чтобы эта фигня у меня появилась, мне нужно сделать метод public, а, собственно говоря, как понятно, static void, и здесь мне нужно написать название request индекс, ну и хватит. И это будет не просто метод, сюда будет опускаться айлоггер тот самый. И помимо логера я хочу, чтобы у меня еще здесь был эксепшен. И он был null. И чтобы его он был null, то чтобы он был нул, был еще и по умолчанию. Для чего это делается? То есть в процессе вызова метода контроллера может быть окей, когда экзепшн потребуется или не окей okay. ну, в данном случае, в моем примере она не потребуется но чтобы было понятно, это будет на втором примере показано и в общем здесь у меня следующее, что должно происходить я здесь должен вызвать метод, который давайте я вот так назову вот так вот, execute ну, в общем вот таким вот способом я сделаю и, собственно говоря, я туда отдам логер и отдам туда экземпшн. Ну, а дальше, собственно говоря, мне нужно... Я могу воспользоваться то, что уже для меня приготовил Microsoft. Я давайте на следующую строчку перейду, напишу logMessage. И скажу, что я хочу определить define. Да? То есть здесь, как вы видите, у меня есть некоторое количество параметров. Во-первых, level пусть будет Information, дальше у меня как раз тот самый Helper, и это у меня будет, так, private, ну, конечно же, не должны быть Public или Internal, или... ну, пусть будет Public. А дальше мне нужно указать, что я говорю про Request и, собственно говоря, здесь мне нужно указать то самое сообщение, давайте его прямо отсюда вам и дальше мне нужно сюда подставить э, сам текст сообщения, который я хочу скопировать вот отсюда. И я сюда вот вставляю и ставлю точку запятой. Вот, собственно говоря, у меня что получилось? То есть я создал такую штуку, которая может быть везде универсально выдернута. Вот таким вот, давайте покажу способ. Мне сюда нужно прописать логер, и это сообщение будет везде одинаковое, собственно говоря, то, чего я добивался. Давайте проверим, что это работает. Для этого я должен остановить старый и запустить новый. Закроем старый и понажимаем. Ну, Как вы видите, у нас индекс реквест работает. Теперь что дальше? Дальше я должен создать для такого же, такое же сообщение для, собственно говоря, вот этой строчки. Я его закомментирую. Здесь сделаю Ctrl D. И скажу, что я здесь я делаю divide. Ой. Пусть будет вот так вот. И теперь, собственно говоря, мне нужно создать. Я поступлю. По пути наименьшего сопротивления пойду, вернее, и создам его вот таким вот способом. Единственное, что у меня меняется, это название некоторых методов и некоторый тип. Это у меня будет information, и, собственно, мне нужно сюда написать текст этого сообщения, которое было написано вот здесь. Смотрите, у меня появляется параметры которые как-то я должен прокинуть вот в это вот сообщение. И, собственно говоря, это я сейчас вам покажу, как сделать. Чтобы передать параметры, мне их нужно определить. Во-первых, у меня здесь i, да, то есть оно а, целоесчисленное. Я вот здесь вот указываю, что я хочу дополнительные параметры, пишу int. Второй параметр у меня, видимо, тоже int. Ну и, соответственно, мне здесь нужно эти параметры прокинуть, int и снова int. И теперь я могу написать вот таким вот способом, number1 и, собственно, number2. Ну, э, это делается вот таким вот способом, то есть не интерполяция, а просто лишняя стюрда. Давайте проверим, что это работает. Но ну, вот перед этим мне нужно указать, что здесь теперь у меня появляются новые параметры int э, number1, int number2. И как вы понимаете, я их также должен прокинуть и сюда, number1, number2. Можно поставить, чтобы они были noble, то есть не обязательно было их передавать, но тогда нужно придумать, как это, собственно говоря, туда прокинуть. Итак, у меня number 100 – это первый то, что мы на что делим, и э, i – это на что мы делим. Давайте запустим эту всю штуку. Ну и, как вы видите, это я вот не ждаю 100 делим на 100, нет, я неправильно писал. Um, так, i это number, а второй параметр, ага, первый это 100 мы делим на какое-то число и потом результат, я ошибся, 100 у нас уже есть, uh, number, result, и мы передаем uh, 100 в первый параметр, а во второй, result, Мы сюда передаем i, а сюда передаем result. Отлично. Ну и как вы видите, все работает по такому же принципу, как и, собственно говоря, раньше Что делать с ошибками? С ошибками это немножечко по-другому Во-первых, сюда можно передать exception, как вы видите Но тогда у нас уровень останется, то есть Log Level Information В зависимости от того, есть exception или нет Exemption, можно подменять Ну и, в общем-то, давайте это, собственно, Проделай. Но перед этим я еще вот забыл сюда поставить вот такой request. Таким образом, вот, вот так вот это должно выглядеть, да, и вы мне не поправили, это очень печально. Надо переходить на онлайн-формат, тогда бы вы могли бы мне подсказать. Ну и как вы видите теперь идентификатор меняется, то есть есть у нас request 9001 и деление числа это 9701. В общем, все как и должно быть. Ну, и давайте теперь сделаем следующее. Я перейду в контроллер и использую вот этот параметр вот здесь. Но единственное, что а, нельзя будет подменить, тут как бы на ваше усмотрение, нельзя будет подменить текст. Но мы, собственно говоря, за текстом, вот я, например, за этим текстом не гонюсь. В данном случае у меня будет Exception. Вот. А, тут на самом деле я могу сказать то же самое, i собственно говоря и result могу сказать null, но для этого мне нужно указать, что второй result должен быть null, и это я сделаю вот таким вот способом и вот таким вот способом, то есть э, не всегда у меня бывает результат, а вместо него бывает exception, ну вот, вот собственно говоря, что я и хотел показать. Ну а дальше на ваше усмотрение, как бы предполагается, что вы можете выбрать или вот такое вот второе сообщение, допустим, здесь написать еру. И здесь есть ли вот так вот если экзепшн. Так, у меня тут становилось. Если exception равен null, ну, тогда использовать это. В противном случае использовать, ну как вы понимаете, ера. Вот. тогда немножечко можно задать другие сигнатуры, написать другие вызовы, но я предпочитаю, собственно говоря, конкретный вызов на конкретный ответ. Ну, если говорить честно, то у меня есть некий snippet, я просто не хочу его использовать, который задает сразу вот это, задает вот это и задает вот это. Но я поэтому сейчас напишу, как я делаю по snippet. То есть другими словами, смотрите, так, ну во-первых, она должна быть read-only. Да, я что-то где-то Вот, И у меня есть сообщение, которое говорит о том, что деление на ноль. Соответственно, если успех, тогда мне, соответственно, здесь экземпляр, как вы понимаете, не нужен. Я могу его отсюда удалить. И, соответственно, удалить его отсюда. Таким образом, так, я где-то в сигнатуре потерялся. Раз, два, три, и она мне говорит, э, ту -ту нет, она говорит, экзапшн должен быть по-любому, вот, собственно, почему он его делаю. Но, так как он, он меня нул, то здесь я буду передавать 0. Ну, и, в общем, для того, чтобы мне сделать э, другое сообщение для деления на 0. Uh, то есть, вот здесь вот я, во-первых, вот отсюда вам. Uh, Я могу здесь создать новый да, тип сообщения. И, собственно говоря, его просто реализовать. Вот таким вот способом. Здесь напишу error. И здесь напишу error. Ну, я думаю, суть вы поняли, о чем я говорю. E ой, где здесь Нет, конечно же, это неправильно вот, и, соответственно, поставить уже здесь error ну, в общем, на самом деле, я хотел сказать, что вот этот event ID вместе вот с этим logger message, оно, собственно говоря, дает некоторые, ну, плюсы, да то есть, во-первых, device ID у вас может быть со своим собственным идентификатором давайте я его, собственно, и создам error. И здесь я тоже, пусть он будет номер два. Это на тот случай, что если вы хотите как-то отдельно логировать его или использовать в другом месте, я имею в виду в мониторинге как-то, в отчетах. То есть все зависит от того, как вы настроите. Более того, если использовать метрику, то есть и по сборе метрических данных с ваших сервисов, то по ним можно строить разные графики и все зависит от того, какие какие логи вы хотите видеть, какие метрики вы хотите собирать, как вы хотите управлять ими, что вам собственно говоря для чего это нужно. Ну и как вы понимаете здесь у меня так что-то у меня здесь а, есть у меня не прокинуто, как раз тот самый exception вот. И раз у меня здесь нету второго числа, я здесь говорю, вот так вот я говорю, что у меня здесь есть Exception. И он теперь уже обязательный. И я его просто сюда прокидываю. А второго числа у меня здесь просто нет. И естественно я его отсюда удалю. И естественно у меня здесь будет... Давайте я так. Вот. И запустим приложение, посмотрим. То есть все зависит от того, насколько и как вы хотите а, провести вот это логирование. Потому что логирование, логирование рознь. И его можно по-разному настроить, по-разному использовать. Ну, в общем, решать любом случае вам. Ну и как вы видите, все работает так же, как и раньше. Ну, а теперь немножечко про плюсы вот этого подхода. Итак, что касается плюсов, первый плюс, ну, во-первых, да, давайте я немножко поправлю код, во-первых, во первый плюс у вас, э, если у вас микросервисная структура, и у вас много приложений, вот этот вот самый event log будет в каждом сервисе один файл, грубо говоря, да, в котором можно будет э, однозначно точно найти все варианты логирования разных процессов, с ошибками, с текстом, там, в общем, мне кажется, это первый плюс, это очень удобно. Далее, давайте предположим, что у нас, давайте проверим, что это сейчас работает и работает так, как нужно. Смотрите, когда я кликаю метод index, у меня каждый раз пишется сообщение индекс request и проставляется время. С точки зрения отладки, возможно, этот мне процесс нужно описать, чтобы видеть, что это вызывается нужным мне метод. Ну, а с точки зрения, допустим, Логирование, да, или мониторинг Мне эта штука абсолютно не нужна И, в общем-то, здесь я могу поступить Следующим образом Я могу сказать, что мне нужно логировать этот метод Только тогда, когда я нахожусь в дебаге Для этого я должен написать следующее Если логер у меня стоит блок левел Дебаг Только тогда выводить это сообщение Ctrl K D. Так, что-то я тут еще скобку не поставил. Теперь, смотрите, если я запускаю без дебага, вот у меня специальная кнопка выведена. Я теперь, кликая на это сообщение, не вижу. Потому что только одно выводится. Deviced и ошибка там, девайд и не ошибка. А если. Э, так, сейчас я остановлю. А если я запускаю с дебагом. У меня сейчас тоже этого сообщения не будет. Но это теперь легко управляется через файл конфигурации. У меня. Ой, это не то. У меня есть App Settings. И я могу сказать следующее. В конфигурации debug по умолчанию. Так, нужно правильный JSON формировать. По умолчанию log. При запуске debug, еще раз, lock level, что-то мне не получается сегодня написать слово log level, дефолт будет debug. De и теперь, если я запущу с дебагом, и смотрите, как только у меня система запустилась, и метод вызывается, и мне теперь из индекс-реквест uh, прописывается. Я нажимаю стоп, нажимаю запустить без дебага, и как вы видите, у меня это сообщение исчезло. Это второй плюс, да, то есть когда вы можете дебагом, то есть в файле конфигурации упро... так, я чуть -чуть уберем, люблю мусор когда вы можете в файле конфигурации в зависимости от того публикуете вы на какие-то сервисы вы можете включить или выключить просто переключив а, настройки вот этого самого управления то есть а, второй плюс да? а, еще один из плюсов этого подхода в том что вот этот вот, вот этот вот самый метод я мог бы написать и непосредственно вот здесь да? вот в контроллере то есть мог написать вот так и вот здесь вот снова поставить логгер И использовать вот этот подход Но предплей прошу, никуда попал. Вот, То есть без вот этого То есть это будет тот же самый принцип Но представьте, что если вы хотите Это сделать во всем проекте У вас там много тысяч строчек кода Ну в общем везде поставить это Или удалить, или поменять Это будет проблематично В подходе, который я собственно говоря, предлагаю я, Это можно будет сделать Достаточно просто Просто все где-то реализовано в одном месте. В общем, конечно же, вам решать, но если у вас вот, это, вот, вот таких вот вариантов логирования и для сообщений, для мониторинга много, в общем, централизованное управление это гораздо проще. Ну и следующий вариант. Допустим, вы хотите... Допустим, вы хотите посмотреть, как будет работать логирование, ну, давайте ну, другой вариант покажу, э, смотрите, допустим, э, вам нужно вот этот вот метод э, выдавать, ну, давайте э, результаты, давайте посмотрим, вот это вот, дивайда, да, будем показывать его только если, например, у нас есть э, трассировка, да, то есть нам не важно есть или нет результат на продакшене, нам важно видеть, что в режиме трассировки у нас чтобы потом отображалась вся информация то есть сейчас когда я запущу давайте я сделаю отдельную настройку для консоли и она будет выглядеть вот таким вот способом в смысле, вот таким вот образом log опять я напишу log level и будет я напишу дефолт для консоли будем выводить trace вот таким вот макаром теперь когда я запущу неважно в дебаге или нет у меня в консоль ну то есть вот, вот в это вот консоль. Будет сыпаться вообще все. Смотрите, есть информация. Вот смотрите, проект только стартанул, я еще вообще ничего не нажимал. На у меня уже вот такое количество информации. Ну и то есть, когда я нажму, допустим, этот, опять же, большое количество информации сыпется. Какие плюсы вот в этом подходе? Когда у меня есть э, конкретный идентификатор сущности, э, то есть, вернее, ивента, да, сообщения. Ой, сколько у меня тут накопилось. Мое? Я все закрыл. Ну ладно, давайте еще раз запустим. Я тогда могу вот так нажать Ctrl-F и поискать его здесь. Вот видите, это как бы плюс, когда у вас конкретный идентификатор показывает, что делалось в этом месте. То есть одно дело это искать, другое дело искать по идентификатору. То есть это можно фильтровать в системе сбора мониторинга, то есть в системе сбора информации, логирования, то есть в мониторинговой системе. И поэтому, собственно говоря, можно найти сообщение. Дальше, если вы захотите использовать более тонкую настройку вот этого самого логирования. Можно поставить здесь, э, что вы хотите логировать конкретно только ну, свою сборку. В общем, это делается тоже очень просто. Я нажимаю копировать и вставляю вот сюда название сборки и здесь ставлю э, warning, например, ну, то есть более высокий уровень ошибок. А здесь ставлю trace, ну примерно вот так. Нет, много. Вот так. Вот. И теперь, когда я запущу тоже, опять же неважно в дебаге или без, у меня уже будет идти немножко То есть... Смотрите, я нажимаю, и у меня здесь логируются только ошибки. То есть я откинул вообще всю ненужную мне информацию и вот включил только это. Если я включу здесь... Ну, в общем, это, эти конфигурация можно перебирать бесконечно. То есть, опять же, в зависимости от того, что вы хотите увидеть в дебаге, что вы хотите увидеть там на конкретном сервисе, может быть, на конкретном контуре, например, в Dev, или на production, или там на QA, или, допустим, на staging, одни варианты, другие. Вы хотите... В общем, вот этот подход, вот, вот эта вот изначальная реализация вот в таком вот формате, она дает вам... Гибкость в управлении вот этим логированием. Не все подряд льется там одной большой струей вот, вот, в бедные там, я не знаю, эластик а то, что действительно нужно, потому что в концепте э, большой микросервисной системе а набор вот этого логирования будет просто огромный, и нужно уметь им управлять. И вот этот вариант, который предлагаю вам я, который использую я в повседневной работе, я думаю, что он эту проблему решает. Более того, управление переносится еще и в файл конфигурации, который, собственно говоря, можно при диплое подменять нужными параметрами. В общем, смотрите сами, решайте сами, думайте сами. Еще немаломажный факт, что вот этот вот iLogger на данный момент у меня стоит реализация, как вы видите, Microsoft Extension Login, то есть это реализация по умолчанию в WISP.NET Core от Microsoft, вы можете сюда установить другие сборки, например, log это у него тоже есть эта реализация, или, например, Siri-Log или, допустим, Endlock, у него тоже есть реализация, и она интегрируется как раз в ASP.NET вот, Core. Таким образом, переделывать ничего не нужно, но можно даже расширить эту систему вот этих вот а, сообщений и, в общем-то, управлять. Ну, наверное, на этом все. И пишите комментарии. Мне бы очень интересно узнать, как вы логируете при помощи каких механизмов и каких свойств в проекте, возможно, настроенных, ну, на этом, наверное, на все, и всего доброго, и до новых встреч.